Всем привет! Что происходит у человека? Человек решил проявлять к вам отношения. Не то что вот прям плохой, а как гром среди ясного неба. Решил человек по отношению к вам и также в ваших отношениях быть прям вот настолько не то что суровым. Если брать у человека мужчину, мужчина решил стать таким серьезным. И вот прям как сказал, вот так должно и быть. Не решаться с вашим мнением вообще. Не слушать, о чем вы там говорите вообще. Главное, чтобы его только слушали. И также показывать себя и проявляет себя по отношению к вам, к вашим отношениям, и, возможно, в жизни так со всеми, с друзьями, знакомыми, с родителями, с родными, показывая себя, что его мнение – это самое важное и главное, и так должно быть, как именно этот мужчина говорит, как гром. Гремит, шумит, возможно, даже может повышать голос, даже и кричать, говоря, что вот вот так и должно и быть. Всем пока!